Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Эти парни в 13 камере меня залоха держат. Опять они, так и знал. Ты же охранник. Не будь ты такой тряпкой. Приструни их. Легче сказать, чем сделать. Они никогда меня не слушаются. Так вломим покрепче, чтобы слушались. Только ты у нас можешь люлей раздавать. Каждый раз, как прохожу мимо... Чего? <смех> Чего? <смех> Видели? Испугался, испугался! Перестаньте! Ну ты лошара, тара. Пятнадцатый, одиннадцатый, двадцать пятый, шестьдесят девятый! Хватит уже. Для тебя, господин пятнадцатый. Думал, крутой. Кого ты такой смазливый? Вали, петушок. Ура! Опустили вертухая. Нужно уволиться и найти другую. Значит, вот как ты относишься к своей работе. И тебе не стыдно? Но... Если ты с этой работой не справишься, ты нигде долго не протянешь. Не думаю, что где-то есть работа еще тяжелее, чем это. Для начала, если сделаешь следующее, их активность упадет на 50%. Номер 11. Это который болтон, что ли? Он сходит с ума по женщинам, и его может отвлечь что угодно, с ними связанное. Связанное с женщинами? Да ему какую-нибудь анкету из журнала молодость будущего мужа. Анкету и все? Следующий 69-й. Это тот страшный парень. Он очень любит подраться. а вот пожрать он любит еще больше. Значит, надо просто его покормить? Просто дай ему меню из столовки, и он заткнется. Он че первоклашка? Номер 25. -й. По сравнению с остальными он еще ничего. С ним легче всего. Легче всего? Что-то мне даже не верится. Просто вруби на телеке аниме. А если еще дашь ему хавчик, он из места не сдвинется. Он че сада? Ну и наконец пятнадцатый. Стоит мне на минутку отвернуться, и он уже пытается сбежать. Побеги – это его основное призвание. Он точно попытается сбежать. Ну и что мне тогда делать? Чемпион по побобил. Но у него есть одна слабость. Какая? Если никто из этих троих не захочет с ним сбежать, его мотивация упадет на 40%. Так что все очень просто. Главное, позаботиться об остальных трех, следуя моим советам. А его можешь просто на Сончас отправить. Блин, да я не охранник в тюрьме, а воспиталка в детсаду. Начальница Хьякушики, чего вы добиваетесь? Ну, кто знает, чего я... Добиваюсь к это того, чтобы ты меня по имени! Ну и как там Зеки в 13 -й? Ну, благодаря вашим советам я теперь понял, как с ними обходиться. Они сказали мне притащить анкеты с женских журналов меню на сегодня и завтра, перекусончик также и анимешный журнал. Я сейчас иду за ними. А еще пятнадцатый сказал, что захотел избежать, и мы договорились встретиться в тюремном дворе, чтобы я его поймал. Покидай. Теперь они надо мной не стебутся. Ё-моё, они сделали его своей шестеркой. У вас новенький, ходи. Меня зовут Цукумо, заключенный номер 99. Теперь я буду тут с вами, господа. Шиноби! Чё за наград? Какой-то он толпанутый. Вот это корота! Я первый раз настоящего ниндзя вижу! Японские ниндзя и правда существуют! Эх, Япония удивительная страна! Придурки, в наше время таких ниндзя уже нет. Разве что в кино. <звы> Хочешь сказать, что я не Шиноби? Вау, настоящий кунай! Хватит вести себя, как грёбаные туристы! А сейчас-то что? Я думал, что ты подружился с этими придурками. Но, но когда я я спросил после ужина, нужно ли им что-нибудь... Ну и тряпка. Им было пофиг и на анкеты, и на меню, и на аниме, вообще на все. Они просто меня прогнали. Какие же они сволочи! Серьезно? Они тебя прогнали? Кто-то идет. Это призрак? А, за это не переживай. Я как будто один тут сбежать пытаюсь. Значит, победитель ты. Опа, интересненько. Я так и знал, что это произойдет. Каждый день одно и то же. Погодька, а, Хазиме, мы, мы втроем вообще-то не сбегали. Точно! Мы здесь просто как судьи. Да, у нас соревнования! Предатели! Если вы уходите из своей камеры без спроса, то это и есть побег. Пятнадцатый, мать твою! Решил на пару со своим новым другом сбежать? Совсем уже охерел, а? Это не я. Это все его идея. Ты потерял титул чемпиона по побегам. Че? Похоже, этот надзиратель тебе не по плечу. Если я отсюда сбегу, победа будет за мной. Техника скрытого листа. Боевая техника — шипы-ниндзя. Вау, твою мать! Я их вокруг себя раскидал! Ну ты и дебил! О, чего это ты смотришь? Ну, это... Начальник сказал мне проверить снимки с камер. Но там везде этот новенький косит под Наруто. <связывая> так, господа, подойдём! Дверь! Конь? Это мой конь Яматамару! Да всем похер! чего с утра пораньше? <связывая> В Японии есть традиция убираться перед Новым Годом. Так что за дело. Блин, ну чё за фигня? Пусть охранники парашу моют. Прошу простить. Начальница все время на тебя смотрела. Ты хорошо все вымыл. Ну, разумеется. В прошлом году мы не прошли в финал, но в этот раз мы всех натянем. Боже мой, натянем, как некультурно. Я тружусь в поте лица каждый день, чтобы в конце года разочек порвать всем жопу. Я даже не верю, что попал к вам в камеру только в этом году. Давненько вы так вчетвером не сидели. Да блин, встречаем Новый год, сидя вместе в тюрячке, как фуфлышники последние. Устраиваем новогодний побег. Чего в натуре? Звучит весело. Погнали. Список представителей для новогоднего турнира. Если пойдут эти кретины, то мне только работы прибавится. Классный, классный, классный, классный, классный. Почиркаемся. Представители камеры 13.